Снова Карина. Чё зин? Нравится? Ярица, ты посмотри, как высоко, а? Все, башка закружится и полетит. А тут стекло поле непробиваемое. Кружится голова. Ну иди вниз. Там голова не покружится. Да поставить вообще? а! Ну уже в нормальном доме. Ну да, там дохера вот этих комнат. Ну да, я уставала, да? Ну да, ну. Дохера комната уставала. Дворец. Прикольно. Блять. Ну да здесь ты посмотри, а? Ну что это за? Ладно, хотя бы хорошо, что мы в, это, в, в Москве. это. Кстати, я все, все, я это бизнес буду делать. Пора давно. Кто, кто будет у меня. Все, хватит. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Это кто? Это, это кто? мой бизнес-партнер. Да. Полы мыть. Надо деньги зарабатывать. Какой, какие полы? это мой дом. Забор покрасит. Э, сама сказала здрасте, сама забор покрасить. Блин, ну правильно, что? Смешно. Что такое? У нас тут, значит, весь сервис, у нас, значит, есть вид для бровей хна, да? Будем красить брови. Для бровей хна, кто захочет в рыжий цвет брови красить? Прически будем, да, делать? У меня. Прикольная баба, блин, вообще здорово. И волосы всякие накладные, вот такие волосы. А где вы это делаете, собрались? По колено волосы. Здесь, здесь да в смысле, здесь у тебя! Смотри, если я тебе буду, как это бизнес-партнер, мы тебя вдоль возьмем и будем. Кого ты у меня предполоешь? Смотри, я тебе тапочки привезла, чтобы ты не орал. Да нахрен не ваши тапочки заберите! Тапочки на дом поменять. Правильно, правильно, что. 110 рублей потратила. Бери. На, держи. Вот тапочки. А молодец. Давай мы просто обсудим. Всем собирай это всю возицу нахер. Ладно, ребят, вы пока разбираетесь, я пока дальше продвинусь. Надо выкладывать товар. У меня там клиентура. Еще ничего не решено уже клиентура. Давай. Так, сюда. Подошли. Ну и что вы собирались сделать-то? Ты вообще-то это знакомый, ты не учила, а человек, между прочим, здоровье приехал. Да, вообще-то. Мы кстати, с одного района. А вот. это, это, знаешь, как это? Любовь. Ага, что? любовь зовут. Сам красивый угу. имя. Ну, вот, короче, меня, Любка зовут, да? Ага. Значит, я вот из дубков район такой. Да, знает, понятно. У нас есть подзаборье, да. А что, а понятно? Ну, в а каждой наш... Зуб... Дубки и подзаборье, Где-то рядом все. Да? Да да, да, да, да, да, да, все, да, хорошо, да, да, да, да, да, что да, про свое стали говорить да, да, да, да, да, да, да, да, то Слушай, да нет, они так и остались под селом. Один парень, значит, женился а. на светке. Вот это а. согласно, да. А, а делать-то что будете? Так, так, а! А! Да, да, ты подожди будем делать. Короче, вот этой светки и мы в итоге ты... родился то ли ребенок. Да. Алло! Алло, гараж! Что получилось-то с бизнесом? Я а ни, да, не знаю, не понял, Да нет, они тебя. А, а кто у вас главный в конторе-то будет? Я! Самый главный вопрос надо было задать сразу же. Дом. Я с тобой дружу, на тапке. Я ухожу. Тапки забирает. Давай, порвали уже упаковку! Давай, так! Выветайся! пошла ты! А я тебя вообще-то привезла! Заходи! Да не Давай. Ну заходи, что встала? Все, помирились. Шубу привезла. Помирились, девчонки. Я тебе тапочки привезла. Забрала. Она снова тапочки. Ну, блин, здорово. Ой, как шубка тебе идет, да? Она такая румяная, да? Спасибо, Любовь. Слушайте, а можно я у вас это, переночую? Месяц. Шуба! Навсегда. А что, нельзя, что ли? Вот, нет. Чуть-чуть это, -чуть, а чё 31 день не переживешь? Всего лишь. Или переживешь? Да, да куда? Ужигаешь? Зима, я в тапках! Ты в шубе, Зина, ты в шубе. Надеюсь, не навсегда расстались. Ну, то будет грустно очень. Без Зины, без... Без Карины. Если что, у нас все хорошо. Если что, я тоже на связи. Да, неважно. Главное, неважно, сколько тебе лет. Главное, что Правильно. у тебя это в душе. А да? вы говорите, я, дед. Все возрасты покорны, покойны. Пешань, Ё! Да что дарешь то а? Да я не слышу, потому так что! ты не слышишь, аж надо уши чистить! Рот закрой! Свой помой! Затолбает 45 лет вместе уже и пиздец. Пора разводиться уже, давно пора. Разведушки. Я блогер. Я блогер. Я блогер. Я блогер. Я блогер. М -м, я не блогер. Может быть, чуть-чуть. Я блогер. Я блогер. А я из налоговой. Все побежали. Никто не любит налоги платить. Блин, не могу найти себе девушку. Все какие-то ненормальные. Постоянно что-то да не так. А ты попробуй быстрое свидание. Это реальная тема. Думаешь? Да я уверен. Я очень, очень люблю готовить, мои ну, я кушать, конечно, тоже люблю. А вот это не так полная, очень и одинокая. А там нет меня такие маленькие-великие маленькие котятки, можем собачку завести. Вы такой симпатичный мужчина, это что-то. Уже они правда симпатичные, достаточно. Разукрашенные только. Хорошенькие. Я больше шла за улицами оперного театра, я люблю поэзию черепного. А вот и все прошло уже, вся жизнь. Что в ней не так? У нее все прошло. И вообще... Привет. Привет. А лучше все выбрать Кариночку. Красивую, молодую. Блядь. Давай. Вот Каринчика настоящая любовь. Навсегда. Такая идеальная. Я так давно такую искал. Я даже не знаю, почему подвох. Ну, я даже не знаю. Я тоже. Она уже готова и уже. Вот такой недостаточек. Смотрим Карину. Вот так поздравили Карину, и Карина придумала свомо. Пацан, девушка очень нравится, волнуюсь, пипец, нужна поддержка. И пришли пацаны обезьяны помогать. Чем? Че, у меня просто ухо зачесалось? Ты таш погад дело, это а это просто ухо чешет блин, нормально. Пацаны, а можете подвинуться? Пацаны, а можете еще подвинуться? Пацаны еще подвиньтесь? А? Во, вот так хорошо, хорошо, пацаны? Карина, босс, смотрика, все на все на кушеточки, а она на диване. Хорошо. хотят с Кариной в арбалет играть. Перестреляет. Лиза, дай Карина готовить. Карина готовить. Карина готовить. Лиза, беги за ней. Лиза. И Карина, гото... Карина ученые, и собака учен, Все ученые просто. Беги за ней, давай. Готовить, Карина. Малышка, прости, не сегодня. Пацаны, я иду... Карин это же не баба. Вообще здорово просто. Посмотрим Карину. И мы решили всерьез заняться спортом. Да ну. Я я за... Прикольно, я тебе кидаю через сетку, ух, как теннис. Так нужно было кидать, почему я кидал Виля? Потому что ты так кидал. Я посмотрел, вышел Карина на каком-то канале. Бутовни, правда, много очень. Прикольно. Мы садились к таксистом, и я начинала у них рожать. Я как стояла, я просто говорила: нет. Нет! Может, фильм посмотрим? Да, давай посмотрим фильм. Я как раз хотела посмотреть фильм, видела трейлер. Очень крутой, очень интересный. Вы как раз могли бы посмотреть его вместе с тобой. А он что-то уже разделся. Что это хочет от Кариночки. поторопился, да? Катя, слышишь, распадажа началась. Где? Где? Где распадажа? <свят> Прикольная маска эта самая, как в Русалочке был такой персонаж. <свят> Катя, подай ключи, пожалуйста. Катя? Карина, извини, ты же не обижаешься. Ошибся. Нет, я не обижаюсь. <свят> Гена, а подай банан. Карина! Ну и <свят> Дмитрий, вы поставите этот кулер. Один раз назвал его, но и все время его другими именами. Я не обижаюсь. Роберто, ты был прекрасен. Да, Карина! Да я не тебе. Роберто всегда прекрасен. Цыганенчик тот же. Я не поняла, почему ты мне говоришь, что я некрасивая? Такая же маска. Ой, здорово! У Жени, и у Жени тоже резиночки против, морщ, против морщин под глазами Параллелограмм Зато посылает обалденно, сказать не можешь, а посылает Короче, слова, которые ты не выберешь Скажи, я не крутой <ролелограмм> Я крутой Выгравированный Выгравированный <ролелограмм> Повторить, прикольно, повторить не может Прикольно, так здорово Карл Клара украл И сам сказать. Сказал, хороший сайт, сказал. Мало мало, мало Нормально же песня, что ты? Бро, возьми. Возьми наушники. Может, Беспроводная. Вот эта тема нормальная. Правда, что. О, красава, да? Мы встретились с на ТикТок, да? Да. Зачем взрослым прокачанным блогерам, можно так сказать, снимать ТикТок? Непонятно. У тебя давно... У тебя давно... Тебя дома, любовная парочка блин так здорово кто ленивый кто часто попадает в неловкие ситуации кто смешной кто умный кто тупит бузова умная что-то конечно бузова умная кто сладкоежка кто поздно встает Юра будет дуть дуть Юра будет. <моркотворение> Любимый, кому нужно жилье в Москве или в Подмосковье? Мой... Никому не нужно. 20 миллионов никто не будет платить. Нормальные люди в Москве не живут. Только богатые. Друг как раз продает новостройку дом. Пост троем во всех девушках есть свой недостаток <свят> вот так вот Плохина, карелка екатерины вот тоже посмотрите очень прикольно прикольно нафиг парина босс карина ухо чешет обалденный ролик